Цифровая трансформация или банкротство? Быть или не быть? Чтобы узнать, кто виноват в необходимости трансформироваться и что делать? Давайте узнаем, почему вы теряете деньги. Дело тормозит без вас. Вы живете в неопределенности. Готовые системы не подходят. Отраслевые а решения дорогие. Свои разработки не гибкие. Кто виноват? Старые подходы управления немотивированными людьми Задержки времени в процессе между исполнителями Сотрудники отсутствуют и забывают инструкции Пора возложить контроль и рутину на компьютеры и ботов Что делать? Либо трансформируйте бизнес за год с помощью жизнестойкой системы управления Либо ваш бизнес может умереть через пару лет, а цифровые конкуренты заберут ваших клиентов мы вместе создадим продуктивное решение для любой трансформации бизнеса с наименьшими рисками, в отличие от бумажных проектов, учебникам или продаж программно-аппаратного комплекса. Смотрите видео далее, и я подробно расскажу вам про программу цифровой трансформации.